Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Кризис, который разогнал нас на карантин, мы наблюдаем впервые и краткие вылазки за продуктами или в аптеку. Да, кстати, именно аптеки привлекли внимание в это время, так как независимо от длительности кризиса спрос на медикаменты в любом случае вырос. Это может стать неплохой инвестиционной идеей.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 Ну вообще надо сказать, что внимание к аптечному бизнесу в США очень щепетильное, что ж говорить, если продавец в аптеке должен кроме образования бакалавра иметь лицензию от штата и еще проходить курсы профподготовки не менее одного раза в год, в два года. И практически все препараты продаются по рецепту, ну за исключением небольшого списка. Что в большей степени, конечно же, исключает маленькие частные сети аптек. Ну и чтобы выпросить скидку на закупку того или иного препарата, нужно предложить ну, больше оборот продукции, что опять же приводит нас к крупным игрокам. Аптеки выглядят как магазины, большие по площади. Продаваться там может все, что угодно, что касается здоровья, ухода, ухода за телом человека. Огромное количество, в общем, немедицинского товара. ВБА – крупная сеть аптек в США. Более 19 тысяч магазинов, рассредоточенных в 11 странах. Работает в общей сложности 440 тысяч человек и Компания имеет три направления, собственно, аптеки, оптовая торговля сетями аптек США и оптовая торговля на мировом рынке. То есть оптовый поставщик с сетью распределительных центров более 400 и таким образом доставляет в более чем 240 тысяч аптек медикаменты компании ВБА. Отличительной особенностью аптек ВБА является наличие собственных брендов, которые продаются в аптеках, здесь вот представлены. Здесь картинка одного бренда, ну и несколько брендов просто написаны. Не стал добавлять больше картинок. Оборот комп составляет 136 миллиардов долларов. Это в 2019 году. В 2018 году компания купила третью по величине сеть аптек Rate 8 Это около 5000 магазинов плюсом. По продажам в США компания разделяет доходы как 74% от медицинских препаратов и 26% от остальных товаров. Это продажи в США, продажи в других странах это 65 процентов не медицинские товары ну и 35 это медпрепараты здесь э, совсем другие показатели после приобретения аптечной сети рай right компания ВБА должна была вырасти примерно ну процентов наверное 20-25 если посчитать э, всего 19 тысяч точек и они приобрели 5 то это где-то ну четвертая наверное часть из отчета мы видим, что по факту рост составил примерно 12%, если смотреть вот эти две цифры 2017-2018 год. Причем в 2019 году себестоимость товара компании выросла больше, чем выручка. Ну, В процентном отношении это говорит о том, что компании пришлось снижать цены на товары. Причем руководство это признает и говорит о том, что стало труднее выбивать льготы у производителей медицинских препаратов. Наценка на товар в связи с этим стала ниже. Ну, в общем, одно другое подтверждает. И отчет, и руководство, в общем, говорит об одном. Да и, в общем, сеть, которую они купили, честно говоря, с душком, во-первых, Редкий год, когда она приносила прибыль, а чаще убыток. В 2000-х годах разгорелся бухгалтерский скандал с верхушкой топ-менеджмента, которую тоже пришлось уволить. Через 8 лет бывший вице-президент компании признался в мошенничестве, и откатах на сумму около 6 миллионов долларов. То есть, ну, все эти новости, они как бы так не очень хорошо влияют на конечного потребителя. Плюсом этой компании является рост чистой прибыли предыдущих 5 лет, ну, кроме 2019 года, постоянный выкуп акций, ну, забота об акционерах, ну и дивиденды э, в размере 4,5%. Если мы посмотрим на график, который с 2016 года находится в нисходящем тренде, и если учесть вместе с этим, что в компании... 19 тысяч магазинов и только 65 процентов это продажа медикаментов. Ну а на 35 процентов это компания ритейл, потому что продает не медпрепараты. то график сразу кажется закономерным, как и весь ритейл, находящийся в нисходящем тренде. Опять же, плюсом здесь является сегодняшняя низкая стоимость акций. Компания CVS компания инновационная. Инновационная компания в области здравоохранения в составе около 10 тысяч аптек. Капитализация CVS 70 миллиардов долларов. ВБА, к слову, около 40 миллиардов капитализация. А здесь кроме аптек это клиники и BPM-сервис. Это как раз те сотрудники, которые участвуют в переговорах между аптеками и производителями о льготах. То есть здесь можно договориться, чтобы наценку сделать выше или меньше ну, по результатам договора. В конце 2018 года компания CVS завершает приобретение компании «Этна». Это порядка 5700 больниц. И в целом на постоянной основе в CVS обслуживается 37 миллионов человек. Компания Этна, надо сказать, что занимается медицинским страхованием. Для нас ближе понимание это страховые полисы, разный уровень страховок. Ну и предоставляет медицинское обслуживание в своих клиниках и больницах. Здесь некоторые параметры тоже приведены по компании Этна. CVS также, как и в предыдущем случае, имеет в продажах перевес в сторону медицинских препаратов 76% на 24 процента и если мы обратимся к отчету то увидим провал по чистой прибыли в 2018 году и относительно продаж рост на 20 процентов в 2019 году но ну, относительно 2018 ну и что интереснее валовая прибыль выросла в три раза Ну правда и расходы на продажи выросли в два с половиной раза и всему этому причиной приобретение компании этно в конечном итоге, которая была приобретена за 78 миллиардов, ну и, как сообщается, с долгами, которые были включены в издержки. Вместе с этим количество акций выросло, что мы видим из отчета, ну и чуть снизилась доходность на акцию. График CVS смотрится чуть бодрее, но все равно нисходящий. Также с 2016 года, но ну, наверное, не так сильно скорректировался, потому как ритейла тут чуть меньше чем в предыдущем случае дивиденды находность доходность 2%. Итак, две компании схожие. У обеих есть последнее крупное приобретение. Есть сеть аптек. У одной международный опт. У другой сеть клиник. И в какую же сторону склониться, какие акции выбрать для покупки. Давайте так, напишите в комментариях, какая компания вам понравилась больше. Какую Какую компанию вы бы рассмотрели для инвестирования, ну и покупки акций? Жду ваших комментариев.